Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу, как проходить черную акулу в режиме сложности профи. За все время я прошел ее уже 4 раза. Один раз за медика, один раз за штурмовика и два раза за снайпера. И в этом видео я покажу вам основные позиции и тактики, которыми мы пользовались. Итак, начнем по порядку с первого этажа. Сразу после закрытия лифта стоим на центре и смотрим с какой стороны появятся боты. К примеру, в моем случае они полезли с левой стороны, соответственно бежим направо и занимаем позицию за мешками. Наша задача просто отстрелять гранатометчиков и дождаться, когда начнется вторая волна. Боты заканчиваются и мы перебегаем на противоположную сторону, делаем в принципе то же самое. Здесь самые опасные граники появляются на вот этой башне с левой стороны и на балконе с правой. Далее боты начинают появляться у вас за спиной. И если вы окажетесь на той же стороне, что и я, то оставьте всех ботов этому штурмовику, а сами развернитесь назад и просто отстреливайте всех ботов, которые будут появляться сзади. Едем дальше на второй этаж, как вы видите его можно проходить просто стоя у лифта И очень легко отстреливать всех зомби, которые будут сыпаться прямо перед нами Но эта тактика работает не всегда, потому что зомби могут просто посыпаться нам на голову Ну и самым наверное безопасным вариантом в таком случае будет именно такой Вы встаете крест-накрест, это первая волна, отстрелив ее пробегаете допустим на левую сторону Отстреливайте зомби, которые будут на вас бежать. Это как бы вторая волна. Ну а третья волна часто очень рандомная, где зомби могут посыпаться прямо за вами, и вам придется перебежать вперед, на противоположную сторону, либо перед вами, и вы останетесь на той же позиции и до конца будете отстреливать этот этаж. Для прохождения третьего этажа советую прибавить немножко яркости. Потому что нам придется сидеть в темном углу, и тогда зомби будет видно намного лучше. В принципе, на этом этаже никаких сложностей особо не возникает. Зомби идут, как обычно, с одной стороны, потом с другой, а потом со всех сторон сразу. Этот этаж один из самых легких, поэтому останавливаться на нем не будем. Обычно проблемы начинаются на четвертом этаже, потому что народ просто не знает, как правильно занять позиции И сейчас посмотрите, как это нужно сделать Два штурмовика садятся у коробок с правой стороны Третий штурмовик ложится слева, а снайпер садится за ним в самый угол Но медик просто пробегает вперед и занимает такую позицию на этом этаже самое главное, чтобы снайпер успевал отстреливать всех гранатометчиков, которые будут появляться в здании прямо перед ним или в красной башне позади него. Таким вот образом этаж этот легко проходится. Следом у нас идет пятый этаж, где на балконах выходят гранатометчики, а внизу появляются бочки, так называемые камикадзе. И чтобы легко пройти этот этаж, достаточно просто бегать по центру, отстреливая при этом гранатометчиков. И если вдруг услышали камикадзе за своей спиной, просто отпрыгивайте, разворачивайтесь и даете ему в голову. На этом этаже медик тоже находится на центре карты, постоянно двигается, в принципе, всех лечит и резает. В принципе, ничего сложного, этаж тоже можно очень просто пройти. Шестой этаж, на котором появляются не только зомби, но и турели. Также стоим на центре и ждем, с какой стороны пойдет первая волна, и соответственно отходим в обратную сторону. На этом этаже снайперу лучше отстреливать только турельки, всех ботов оставлять штурмовикам, и дожидаться второй волны, когда нужно будет перебежать на противоположную сторону. И если делать все слаженно, то проблем с этим этажом у вас точно не будет. Следом идет довольно сложный седьмой этаж, здесь вы должны будете сразу пробежать на противоположную сторону от лифта и встретить летунов, которые будут появляться с двух сторон. Это у нас первая волна. Сразу после этого от лифта пойдут зомби. Это уже вторая волна и здесь вы должны отстрелять как можно больше зомбаков, чтобы переход на третью волну был гораздо проще. Третья волна наступает очень быстро, здесь боты могут появляться как с левой, так и с правой стороны. Поэтому сразу смотрите. Намного чаще боты появлялись с правой стороны, поэтому мы уже были готовы быстренько перетянуться на позиции, которые находятся с левой. То есть вот эти вот различные ящики, за которыми мы прятались. Играя за снайпера, здесь самое главное успевать отстреливать гранатометчиков и ЛЦУшников. Ну а также стараться не подпускать к себе зомбей и прочих ботов. В принципе, здесь, на этом этаже, появляются только гранатометчики, какие-то зомби. Вот эти вот бойцы спецназа, ЛЦУшники так называемые. Хочу обратить внимание на позицию за катушкой, особенно для снайпера, она очень хорошо подойдет. И даже оставшись втроем... Нам легко удалось пройти эту волну, просто стоя втроем за этой катушкой. И после того, как вы отстреляете третью волну, наступит четвертая, в которой вам нужно будет успеть перебежать на ту сторону и уже точно так же отстреляться с тех позиций, которые будут на той стороне. Далее у нас идет восьмой этаж, состоящий из четырех этапов, на каждом из которых вы должны будете отстрелять сначала ботов, а потом расстрелять все турели. На этом этаже самое главное никуда не спешить и просто с каких-либо позиций отстреливать все, что движется. Поэтому останавливаться здесь мы не будем, а пройдем сразу на девятый этаж. Сначала нам казалось, что пройти девятый этаж будет очень сложно, но немного поиграв здесь, мы поняли, что это далеко не так. Здесь самое главное занять нужные позиции, к примеру, один штурмовик садится за небольшую колонну с левой стороны, тогда как второй штурмовик, медик и снайпер находятся за вот этой основной колонной, ну а третий штурм сидит за ящиками справа от нас. И особо никуда не спеша, этот этаж проходится очень просто. Ну а теперь самое интересное, Десятый этаж, так называемая платформа. Как ни странно, тактика прохождения здесь очень простая. Занимаем позиции с левой стороны, чтобы боты не разбегались по всей платформе, а шли на вас как бы одним большим потоком. И рассаживаемся так, чтобы в первом ряду сидели два штурмовика и медик, а во втором ряду были инженеры-снайпер, или второй штурмовик, который будет как бы запасным и не будет стрелять до того момента, пока один из штурмовиков не уйдет на перезарядку. И кстати, на этом этаже лучше не зажимать, а просто стрелять небольшими очередями точно в голову. В этом случае на перезарядку вы будете уходить очень редко, что конечно же позволит пройти этот этаж намного быстрее. Если это видео вам помогло, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал.